Всем привет! Сегодня для своей семьи готовлю очень простые в приготовлении и очень воздушные пирожные. У нас что-то подобное продавалось только в обычных бисквитных таких лепешках, когда мы еще в школу ходили. И точно так же мне захотелось. У меня муж очень любит белковые крема, что, поэтому в этот раз буду готовить именно с белковым кремом. У меня будет здесь белок наш швейцарский швейцарской Я решила чуть-чуть сократить количество сахара. Из-за этого чуть-чуть у меня белок будет менее плотный, но уже достаточно той консистенции для того, чтобы наполнять пирожные. В общем, белок с сахаром я отвесила и ставлю это все на паровую баню. Водичка внизу у меня кипит, она не соприкасается с верхней посудиной, которая у меня стоит на этой кастрюльке. Все это перемешиваю. Не взбиваю, а именно перемешиваю, для того, чтобы просто растворился сахар и не схватился белок. Белок хорошенько прогревается где-то примерно до температуры 65 градусов. Пробуем между пальчиками, чтобы у нас растворились все крупинки сахара. И затем уже можно будет снимать белок. Перемешивайте для того, чтобы просто внизу у вас не прихватился белок. Обязательно нижнюю часть вытираем бумажным полотенцем для того, чтобы убрать весь лишний конденсат, который вдруг у нас может капнуть чашу миксера. И из-за этого может не взбиться белок, учитывайте это. И взбиваем. У меня вот такие вот получились мягкие пики, но уже текстура очень хорошо сохраняется. Это именно из-за того, что мы чуть-чуть сократили количество сахара, чтобы не было сильно приторно. Но вы можете использовать сюда, конечно же, где-то 240 грамм сахара, и тогда у вас будет более плотная консистенция. Но этого вполне достаточно, я считаю. Тесто у нас готовится просто элементарно. Добавляю сюда к яйцу сахар сахар если вы будете использовать допустим сливочный крем а не белковый как я сахар можно добавить 80 грамм и соответственно сделать менее сладкую саму начинку сам крем а так как крем у меня довольно сладкий поэтому не делаю очень сладкую саму лепешку добавляю сюда подсолнечное масло и молоко перемешала и теперь останется добавить только сухие продукты сахар как раз у нас будет растворяться пока мы все это делаем Добавляю сюда какао, какао у меня довольно хороший, сверху на какао посыпаю соду и разрыхлитель, это два разных продукта, соду гасить нам, во-первых, ничем не нужно, это погасит какао, если оно хорошее, сода создает более крупные пузыри, а разрыхлитель создает более мелкие пузырьки воздуха во время выпечки, и сода начинает работать сразу, а разрыхлитель только во время нагревания. Также щепотка соли сюда пошла и мука. Муки добавляю изначально 100 грамм и смотрю уже, нужно мне чуть-чуть больше добавить или не нужно. Если в процессе у вас тесто немножечко загустело и вам неудобно его размазывать по сковородке, тогда лучше добавьте сюда немножечко молока. У меня уходит на одну лепешку где-то полторы столовые ложки теста, которое я распределяю довольно тонким слоем. У меня лепешки получались где-то около 16 сантиметров в диаметре. Поджариваю их немного с двух сторон с одной стороны чуть подольше для того чтобы тесто прихватилось и со второй стороны буквально капельку просто чтобы схватился вершок и заполняю их кремом чуть-чуть приплющиваю вот так и можно срединку посыпать чем вам нравится у меня это будет просто элементарно кокосовая стружка это могут быть какие-либо дробленые орехи фисташки фундук лесные ну в общем что вам нравится Присыпайте, и все готово. Можно положить какую-то начинку вовнутрь. В общем, очень быстро, очень вкусно и готовить проще простого. Обязательно попробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.